Приветствую, друзья, с вами Виталий. Сегодня продолжаем тему популярных вопросов по поводу американского образа жизни, средиобитания. И сегодня ответ у нас будет на вопрос, почему у американцев нет помещениях верхнего освещения. Вот Сейчас посмотрим такие маленькие картинки, примеры с сайта ЗИЛ, да, аренда апартаментов, аренда домов и мы на этих картинках можем видеть что в комнатах отсутствует большое направленное или распределенное верхнее освещение более того и на улицах в микрорайонах также отсутствует Такое верхнее освещение И на дорогах также отсутствует Освещение Но если на дорогах и улицах Мы еще как-то можем это понять Почему отсутствует верхнее освещение Ну в домах, в комнатах Для нас сложно Понимать в чем здесь Фишка такая Американского менталитета Как он здесь проявляется Проявляется он очень просто В американском менталитете отсутствует потолок как это ни странно прозвучит, то есть стены и потолок это у них одно и то же. Более того, чтобы обозначить, что потолок существует, как мы видим на снимках апартаментов или домов, комнат, да, они делают такую текстурную, текстурную отделку, то есть чтобы он был тактильно, ощутил, ощущался тактильно. То есть восприятие, чтобы у американцев, что потолок есть такое интересное будет странность, да, скажем мы. Так здесь вот в чем проблема для нас, для нашего восприятия вот этой ситуации. Она очень простое, потому что в американском менталитете приоритетом является развитие, то есть индивидуальное развитие. При индивидуальном развитии вам необходимо совершать. Движение, у которого нет препятствий, и никаких, э, вы свободны в движении и независимы. Для свободы и независимости вам необходимо отсутствие всяких стен и всяких препятствий, потолков и тому подобное. То есть вы свободно движетесь в пространстве. И поэтому, когда мы обращаемся к своему менталитету европейско-восточно-азиатскому, да, которому требуется э, знание и опыт, и благодаря этим знаниям и опытам выстроить себе какое-то личное э, помещение, да, в котором нам будет материализовать эти знания и опыт в предметах каких-то, да, то есть в предметах быта, интерьера, то есть отделка стен нам необходима, дизайн какой-то необходим и так далее. Соответственно, у нас есть такой культ строительная отделочная, да, когда мы украшаем как-то потолок, соответственно, делаем там модный э, не так давно гипсокартон, многоуровневые потолки, да, помните? ей была такая тема натяжные потолки разноцветные там и тому подобное да? то есть мы для нас это важно показать свой рост личный рост нам нужен личный рост здесь приоритет в американском э, образе жизни приоритет развитию индивидуальному развитию поэтому Здесь нам необходимо света много С верхнего света Чтобы мы стремились к свету Мы Растем вверх Нам нужен личный рост И нам необходим свет Чтобы увидеть наши достижения Вот в этом пространстве Которое мы себе создали вот этот Уют, комфорт и так далее И соответственно Если мы сюда придем То здесь людям нет такой необходимости В личном росте Они к этому не стремятся Они стремятся к равенству И к этом равенстве развиваться К развитию и когда э, здесь вопрос возникает, заходите в помещение или вы арендуете э, апартаменты, э, дом, э, какие-то комнаты, э, арендуете, видите нету освещения и бежите быстрее разрешение спросить, дайте мне, э, разрешите мне как-то освещение поставить, да, и ставить там различные там э, э, люстры, наборы, какие-то освещения, чтобы было светло вам, э, комфортно. То вы находитесь вот здесь, вы находитесь, вам надо попасть сюда. В развитии. в развитии вашей ментальности, в развитии вашей индивидуальности. И для этого вам знания и опыт не нужны. понимаете? То есть знания и опыт – это ваш, ваша крыша, ваш, ваш потолок, ваши стены. Вот. и в конце концов у вас там мировоззрение образуется такое, мировоззрение вот это крыша такая, крыша над головой, мировоззрение, которое все вместе объединяет, и там внутри вашем э, этом пространстве в вашем доме создаются ваши убеждения, ваши привычки там и так далее, ваша культура какая-то и так далее. Здесь, когда вы заходите в дом, э, для человека это пространство не является конечным домом ему не требуется внешний общий источник света какой-то с потолка который светится. Он, наоборот, ему мешает. Почему он ему мешает? Потому что он начинает видеть глазами видеть, и видеть, слышать ушами и так далее. То есть внешние органы чувств вот здесь начинают работать, когда свет света много, когда стены какие-то пестрые, какие-то дизайны какой-то там и так далее. То есть у вас просыпается здесь личное чувство, личное чувство. И вы через чувство ощущения появляется вашего личного роста, ваше достижение, ваше качество и так далее. И ваша внутренняя жизнь здесь появляется. Здесь наоборот личные чувства мешают вам развиваться. Соответственно, помещения будут, стены будут сделаны как-то одинаково, все белые стены, там, или какие-то еще такие приглушенные цвета, да? или фактура стен и потолков будет одинаковая фактура цвет, то есть одинаковая. и заходит, и у вас нет ощущения потолка. Нет ощущения потолка в американском доме, если там потолки непомерно высокие какие-то, либо наоборот потолки приземленные, как-то давят на вас. То есть у вас здесь осуществляется давление. Здесь давления никого нету. нету. То есть здесь необходимо, что человеку делать? Человеку требуется развивать свое мышление. То есть восприятие через мышление. Поэтому для мышления... Нет необходимости верхнего освещения никакого. Наоборот, для мышления необходимо внутренний, внутренний свет внутренний свет, для самовосприятия, своего развития. Вот такой небольшой видеоролик, друзья, по теме, почему в американском образе жизни в домах, апартаментах отсутствует верхнее освещение. Но оно существует, конечно, там два этапа каких-то различных существуют. То есть есть этап, период в жизни можно дальше реализовываться как личность, э, расти, да, и да, тогда в доме будет у человека верхнее освещение, какое-то там интересное, люстра будет висеть, да, это все будет, но этап, вот это никто не отменяет, этап развития личного, индивидуального развития, вы здесь индивидуальное развитие проходите, потом в момент контрастности приходит такой у вы начинаете лично расти, то есть такие качели будут, поэтому, друзья, если вы видите, что в доме, в квартире отсутствует верхнее освещение, это нормально. Это нормально, это необходимо для вашего развития. И минимизировать, минимизировать это сделать такое эстетичное пространство без дизайнов, без лишнего света. Все это убрать. Чтобы ваши чувства отключить в органах чувств ваших, которые создают вашу ассоциацию с вашей личностью. Понятно? Вот этот момент мне хотелось сегодня вам до вас донести. Может быть, это вам будет любопытно. Вы увидите в жизни своей эти отличия какие-то и сообщите мне об этом в своих комментариях. Надеюсь, вы его посмотрите <говорили> до конца. Спасибо вам за внимание. Поставьте лайк, пожалуйста, и напишите комментарий, потому что это помогает, мне мотивирует делать такие небольшие видеоролики.